Вы позвонили в ДНР. Для проверки заказов на вашем номере телефона нажмите один. Проверяем заказы для вашего номера телефона. Просим вас оставаться на линии. Угу. По вашему номеру телефона получена информация о последующему заказу. Заказ номер Е4-560163, содержащий 8 позиций, на общую сумму на 1833 рубля, будет доставлен вчера в течение дня по адресу. Город-город Москва, 6... дом шоссе... Заказ будет доставлен вчера. Этаж 1. Предварительно... к Вам позвонит курьер. Желание... Я не слышал никакой жизни. Разговор... С... Ваш заказ interieur... будет доставлен Воспом会. вчера.